вас, уважаемые представители знака Зодиака Весы. Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить с вами в вашей жизни, в период, ну, в основных сферах вашей жизни, в период 22 июля по 15 августа. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому Тайн, скрытого, неясного. И это будет знак Девы. Венера в Деве она очень практично, прагматично, спокойно и рассудительно. Ну, видимо, эта сфера будет для вас как-то активна. Кстати, это этот дом также еще и связан с дальними, ну, не дорогами, а дальними странами. То есть, со всем, что находится далеко. Также это могут быть больницы, различные заведения закрытого типа, ну, ну просто некие ваши тайны. То что, то, что скрыто от посторонних взглядов. И... Сама по себе Венера образует в начале периода 22 -го, 27 -го, очень интересный аспект. Он образуется между 12 и 6 домом. И этот аспект показывает на то, что вам захочется, ну, вы знаете, может быть, прийти к вам какая-то очень крупная прибыль от неофициальных источников. А также это желание, желание, потворство своим каким-то ну, чувством каким-то своим тайным желанием, захочется что-то сделать, захочется себя в чем-то отпустить. Просто позволить себе расслабиться и получить удовольствие от жизни. 24-25 это идеальные дни для того, чтобы их провести со своими любимыми, повыговариваться. Также это дни для хобби, для увлечений, для осуществления каких-то намерений, может быть. По этим темам по теме вашего хобби например то есть может быть вы что-то планировали с вашим любимым человеком или может, хотели что-то начать там, написать например картину красивую ну, вот эти дни они очень благоприятно будут это вам подходить теперь 27-29 здесь произойдет несколько аспектов, очень интересных. В частности, будет оппозиция от Марса к Юпитеру. Эта позиция говорит о том, что, во-первых, обратите внимание на свое здоровье. Могут быть сложные ситуации по работе, с работой. Если по здоровью, то здесь могут как-то, знаете, вмешаться жидкости, нарушение обмена жидкости. И плюс. Марс переходит в Деву, и ваша активность, она еще больше усиливается в Доме Всего Тайного, плюс, знаете, вы как будто бы немножко теряете свою энергию, то есть вам хочется больше отдыха, чем работы. Меркурий 29 числа переходит в Лев, то есть он из зоны карьеры, начинает переходить в зону дружбы и вы станете более активными, активными вам захочется светить общаться с своими единомышленниками с теми людьми с которыми вам приятно видеться и Юпитер становится ретро, ой, ретроградным в знаке Зодиака Водолей потерялась наша карта сейчас какие-то тут у нас чудеса метаморфозы происходят карта пропадает и появляется Я надеюсь ничего страшного не перегрелся, по крайней мере, компьютер. В общем-то, Юпитер может возобновить какие-то дела, которые у вас планировались в апреле месяца. Не Юпитер, а да, Юпитер возобновить дела, которые у вас планировались в марте месяца 2021 года. 1-2 -го августа. Не очень благоприятные День для общения. Я бы даже сказала критически, поскольку здесь Меркурий будет иметь напряженный аспект к Сатурну. Сатурн у вас в зоне дома семьи. Меркурий в зоне карьеры. Правильно я понимаю? Так, сейчас я прочитаю. 12 дней. В зоне друзей. Ну, критический день для друзей, для дружбы. То есть, возможно, какие-то неожиданные ссоры. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ага, значит, здесь не дома семья, а здесь как раз те люди, которыми, ну, которые вам очень дороги, которым вы испытываете очень близкие чувства. Это и любимые, да, кстати, критический день и для любовных самоотношений, и для самоотношений с детьми абсолютно неблагоприятный для зачатия, для кого это важно. Первое, второе. Так, третье, четвертое, здесь наоборот складывается благоприятная ситуация. Наконец-то, уже от второго, кстати, начинает аспект работать. В Венера входит благоприятный аспект с Ураном. Уран в вашей зоне чужих ресурсов. Ну, возможно, какие-то благоприятные обстоятельства, связанные с вашими коллективами, где вы, с которыми вы сотрудничаете, с вашими друзьями, с чужими ресурсами. Может быть, вы что-то получите. Очень классно взаимодействовать будет вместе со всеми, не быть в одиночестве. 8 числа произойдет очень интересный аспект, который называется новолуния в знаке зодиака лев многим захочется побаловать себя отдохнуть расслабиться почувствовать свою жизнь и праздник можете себе это позволить в принципе вам это не повредит с 9 10 венера будет находиться в напряженном аспекте к нептуну и это не очень хорошо поскольку он вы можете находиться в состоянии иллюзий. Вы можете не оценить достаточно реалистично картину, которая будет на самом деле. И в чем ваши ошибки, я смотрю. А ошибки ваши будут как раз так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы можете ошибиться, во-первых, могут быть, если говорить о здоровье, ошибочные диагнозы, ошибочная постановка диагноза, может быть неправильное назначенное лечение, связанное с обменом веществ. И здесь еще может быть, если не говорить о здоровье, то по работе, то есть какие-то ошибочные ожидания, связанные с работой, неблагоприятные дни для того, чтобы что-то менять свою жизнь кардинально. Переходить, менять одно место на другое. Либо начинать новые проекты. 11-13. Здесь наоборот. Благоприятный аспект наконец-то. Венера делает Плутону. Этот аспект вам поможет преодолеть все трудности. И благодаря чему? Так, что вам поможет? Ага, а поможет контакты у умение договариваться. Вот Плутон этот вам и поможет. то есть В этот день как раз поездки какие-то короткие по каким-либо вопросам могут принести вам удачу. 13 числа Меркурий перейдет уже окончательно в Еву. У вас здесь будет целых три планеты. Ну, это вообще, знаете, ситуация, когда лучше отдыхать, расслабиться, и если и работать, заниматься какой-то деятельностью, то скорее творческой, работать самим на себя. Больше заниматься самосозерцанием, и это, знаете, как-то временем больше пассивности, чем активности. Не вижу здесь большой активности в плане работы. Ну, если есть возможность, лучше взять отпуск, отдохнуть, куда-то поехать. Ну, и 14 числа будьте осторожны а в плане трат здесь у вас предполагается это непродуманные импульсивные расходы но в этот день в долг не давать не брать ну и вообще осторожно да, со своим кошельком чтобы не было потом там пусто ну на этом прогноз астрологически мы заканчиваем переходим к следующей части нашего прогноза так давайте посмотрим как вас будут воспринимать окружающие давайте посмотрим как весов будут принимать окружающие? Какими вы будете видеться на них? Жрицам. Ой, какими тайными прям вообще. Все у вас там будет в секретиках, сами себе на уме. Никто не поймет, о чем вы думаете, что вы планируете. Хорошо. Что у вас будет с денежками? Ну, здесь вас ожидают перемены. Ну, давайте, знаете, обычно... Что-то возрождается, да, да, здесь идет, и, о, здесь идет подъем, здесь идет подъем, причем очень яркий, благодаря вашей активности, хотя интересно вам вроде бы, как желалось, может быть, как-то больше уделить время отдыху, но здесь, может быть, знаете, как у вас будут последствия ранних усилий в плане зарабатывания своих ресурсов, то есть что-то вы наконец-то получаете, как-то быстро, очень быстро вы получаете свои ресурсы. Хорошо, что вас ожидает на работе со служивцами, давайте посмотрим. Здесь некая идея будет. Вы знаете, очень часто туз мечей показывает расстояние, когда люди с кем-то, ну немножко, да, расстояние. Человек на расстоянии, огненный лев, стрелец или овен, ну, либо это может быть скорпион или просто какой-то такой человек предприимчивый может быть кто-то уйдет просто, знаете, вот ну, куда-то уходит человек или вообще уходит. Кто-то уйдет с вашего окружения. Что ожидает представители знака зодиака Весы в карьере? О, здесь вообще очень хорошая карта. Здесь все очень стабильно. Все надежно, стабильно. Все подчинено нормам, специальным, морали и законам. Особенно морали. Так, что вас ожидает в доме, в семье? Сила какие-то определенные усилия направленные. На что? На что они направляются? Усилия на отдых, на то, чтобы приятно провести время, на праздник, праздник. Может быть, это отпуск. О боже, здесь вообще какие-то очень благоприятные обстоятельства для вас складываются. Прямо удача, удача. Может быть, это деньги, может быть, это подарок, может, это просто какой-то удачный случай в вашем доме, в вашей семье. И хорошо, что ждают представители знака Зодиака, весы в любви. А в любви солнце, ну, я не знаю, что может быть лучше солнца. Солнце ⁇ это радость, это счастье, это удачные э, какие-то обстоятельства, воссоединения, Ну, я вижу здесь очень много радости. Причем ее будет настолько много, что даже некоторые к концу периода заскучают. То есть уже станет немножко... То есть будет вы забили. Я не вижу детских либо новых знакомств. Пока я просто вижу, что вы кайфуете. В ваших отношениях И вы получаете кайф, который есть. Ну, давайте я на всякий случай спрошу, будет ли новое? Будет ли что-то новое у весов? Ну, скорее всего, старенькое. Но очень приятно. Кстати, эта карта может быть свадьбы, приятных праздников какие каких-то торжеств домашних, семейных. И основной совет для весов. Ой, здесь, знаете, карта, какие-то переживания, не бояться, чего-то не бояться, не переживать, чего не бояться. Ага, смотрите, тут вы остерегаетесь кого то мужчину. Здесь у вас либо ситуация выбора, либо есть мужчина, земной, ой, вот он, земной, телец, девок, озерок который как-то может влиять на вас, на ваше мировоззрение и на ваши решения. Может быть, в какой-то степени от него зависит. Вам как-то свет с этим человеком разобраться. Ну, все. На сегодня мой прогноз закончен. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Они очень важны для нашего взаимодействия, поскольку чем его больше, тем больше шансов, что видео будет показывать рекомендуемых, и его увидит больше людей. И поскольку я трачу достаточно немало усилий для того, чтобы подготовить для вас эти прогнозы, мне было бы очень приятно, чтобы как можно больше людей их и смотрели. До встречи в следующих прогнозах.